Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Уверенность. Некоторые люди рождаются с врожденной уверенностью, в то время как другим требуется немного времени, чтобы развить уверенность, когда они превращаются из детей во взрослых. Но ведь бывают моменты, когда ваша уверенность подрывается, не так ли? Это обычное явление – чувствовать, что вам хотелось бы, чтобы ваша уверенность была лучше. Хотя на вашу уверенность могут влиять и другие вещи, которые не поддаются контролю, например, другие люди. Важно знать, какие вещи вы контролируете и как вы можете предотвратить разрушение собственной уверенности. Итак, вот 9 привычек, которые разрушают вашу уверенность в себе. Номер один. Вы слишком сильно заботитесь о том, что думают другие люди. Сколько раз вы говорили себе «мне все равно, что обо мне думают другие люди». Честно говоря, подсчет не слишком обнадеживает, не так ли? Нет. Это нормально. Это обычное дело – заботиться о том, что думают другие люди, особенно если мы пытаемся произвести на них впечатление. Как человеческие существа, вы хотите, чтобы другие вас любили и уважали. Однако, когда вы цените чужое мнение выше своего собственного и меняете свое поведение в соответствии с тем, что, по вашему мнению, хотят видеть другие, вы приносите себе больше вреда, чем пользы. Второе – негативное мышление. «Я недостаточно хорош. Я не могу этого сделать. У вас было слишком много таких дней, не так ли?» Ага, ты становишься тем, о чем думаешь. Если вы всегда думаете, что вы недостаточно хороши, то вы никогда не будете уверены в себе. Есть ли у вас мысли о том, что вы никогда не сможете получить повышение, даже если у вас есть квалификация? Это негативное мышление. Потакание пессимизму создает самоисполняющееся пророчество. О боже! Да, вы постепенно разрушаете свою уверенность в себе всеми этими мыслями. Если переформулировать эти негативные мысли и сказать «я достаточно хорош, чтобы получить эту работу, и мне нужно показать свои навыки», то можно укрепить более позитивное мышление. Очень важно сосредоточиться на том, что вы можете сделать, вместо того, чтобы беспокоиться о результатах, которые вы не можете контролировать. Номер три. Жизнь в социальных сетях. Сравниваете ли вы свой образ жизни со своими друзьями в социальных сетях? Или сколько раз вы думали, что ваша жизнь в социальных сетях лучше, чем ваша собственная жизнь? Как мы знаем, красивые картинки, которые люди рисуют в социальных сетях, не всегда такие, какими кажутся на самом деле. Если вы постоянно сравниваете себя с другими, живете в своей собственной версии реальности и выставляете на показ только то, что хотите, чтобы видел мир, то вы можете заметить, что это влияет на вашу уверенность в себе в реальном мире. Как только вы начнете понимать, что в повседневной жизни все обстоит иначе, вы начнете чувствовать себя более уверенно, Номер четыре. Самооценка. Когда вы преуменьшаете то, что вы делаете, вы тем самым подрываете свою уверенность в себе. Если каждый раз, выступая в личной или профессиональной обстановке, вы говорите, что вы не так уж хороши, вы принижаете свою ценность и значимость. Если вы постоянно говорите, что вы не так уж и хороши, это неминуемо заставит вас чувствовать себя менее уверенно. Номер пять. Игра в вину – ваш любимый вид спорта. Когда вы оказываетесь в ситуации, которая вас не устраивает, например, на работе, которую вы ненавидите, Склонны ли вы искать оправдание и обвинять в происходящем всех остальных или все остальное? Это разрушает вашу самооценку, и вы чувствуете себя менее уверенно в том, что можете справиться со своей ситуацией. Вам необходимо разработать план выхода из ситуации для вашей самооценки. В своем видео «How to Beast» объясняет, что обвинение действует как защитный механизм. Поэтому вместо того, чтобы перекладывать вину, возьмите ответственность за свою ситуацию на себя. Это должно подтолкнуть вашу уверенность в себе, скрести в пальцы. Номер 6. Вы устанавливаете для себя низкую планку. Когда вы заявляете, я не очень хорош в этом, поэтому не питайте никаких ожиданий. Это сразу же заставляет других усомниться в ваших способностях. Дисквалификация себя словесно успокаивает вас, что другие не будут возлагать на вас больших надежд и не будут разочарованы. Но если вы ставите себя на такой уровень, естественно, ваша уверенность будет низкой, как и ваше чувство ценности. Поэтому, когда вы придаете себе уверенность, это вселяет уверенность и в других в отношении вас. Номер семь. Думать, что вам нечего сказать или внести свой вклад в дискуссию. Почему вы не склонны участвовать в разговорах на работе или на общественных мероприятиях? Может быть, потому что вы не верите, что вам есть что добавить? Возможно. Что же, это тоже разрушает вашу уверенность, поскольку вам может казаться, что людям будет скучно от того, что вы скажете, или что они подумают, что вы не неумны. Да, или они будут смеяться надо мной. Это история, которую вы рассказали себе и начали верить, что это правда. Возможно, тема разговора — это не то, что вас особенно интересует или о чем вы много знаете, но это не должно стоить вам уверенности в себе. Итак, номер восемь. Вы отвергаете комплименты. Виноваты, да? Угу. Да, я тоже. Мы часто получаем комплименты, отклоняясь или уклоняясь от их принятия потому что нам неловко или мы не верим комментарию. Отклоняясь, мы не только продаем себя, но и ставим под сомнение суждение человека, сделавшего нам комплимент. Оу! Принятие комплиментов любезно не делает вас эгоистом. Мы можем принимать комплименты благосклонно и брать их на вооружение при развитии своей уверенности. И номер девять – обдумывание. Вы когда-нибудь замечали, что постоянно перебираете в памяти то, что у вас не получилось, или ситуации, которые вам не понравились? Примером этого может быть то, что вы постоянно думаете о том, что сказали во время презентации коллегам по работе. Руминация переводит мышление в другое измерение. Несмотря на то, что мышление считается необходимым для решения проблем, руминация сосредоточена на проблеме, а не на поиске решения. В своей статье для Forbes Джейми Калуга написала, что когда вы постоянно размышляете о своих плохих решениях или неудачах, даже самые уверенные в себе люди могут временами испытывать трудности, и это совершенно нормально. Вы — уникальные личности с разными навыками, так используйте их в своих интересах. Использование позитивных аффирмаций каждый день, когда это возможно, может помочь напомнить вам о ваших сильных сторонах и о том, что вы хотите развить. Описывает ли что-нибудь из перечисленного ваш опыт? Или какой-либо из этих пунктов описывает вас? Если у вас есть какие-либо комментарии или отзывы относительно этого видео, пожалуйста, оставьте их в поле для комментариев ниже. Мы любим слушать отзывы наших зрителей, и ваша обратная связь очень важна для нас при создании контента на канале Немиркин. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кто теряет уверенность в себе из-за собственных привычек. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомления, чтобы получать новые видео. Как всегда, суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!